Я не умру в поле. Фигура! Мы похотим, чтобы я выбрал отсюда. Беги! Шкаф, шкаф! Сегодня самые лучшие строители в Майнкрафте будут строить дурс за 2 часа. У нас будет 5 команд, в каждой команде у нас будет по 2 человека. Все битвы строителей мы начинаем с эпичного салюта, поэтому сейчас я нажимаю на эту кнопку. И все. Вот он. Все, можете начинать строить. Каждые 30 минут я буду ходить к вам и смотреть, что вы там построили. 30 минут прошли, и сейчас мы посмотрим, что вы здесь построили. Первая у нас красная команда, здесь у нас фау-портал, и... И телезор. то это? Это лифт из дурца. Нажимаем кнопку, выходим из лифта и здесь баба баба Вот это все. О, это что? Это мое теперь будет. Я не чай. А, и тут еще монетки лежат, их можно будет собирать и покупать, короче. Тут есть звоночек, он рабочий. реально? Обалдеть. Ага, ага. Тут ули, это шкаф, да? Да, это стол. Он что, пришел нам воровать и ломать, значит. Ах ты. Я запомнил тебя. Здесь у нас вот ключ. Он прям называется ключ номер один. Лучше его не брать пока что. И здесь мы откроем дверь и попадем в комнату номер один. Прикольно. Следующая у нас будет фиолетовая команда. Здесь у нас Арконус и.. И мистер Тостер. Вот Арконус. Вы что строите вообще, непонятно. Ну, типа второго этажа. а Сотая -а -а -а -а -а. дверь, что ли? А это что у нас такое здесь? Подвал. Подвал. <плодил> Знаете, мне у Фо-портала что понравилось в красной команде. У него там звоночек работает. Ну ладно. Я пойду дальше. Мы теперь в желтой команде. Здесь у нас иду за очень таинственным Стивом, который ведет меня куда Какая-то кнопка нажимать? <плодил> да, нажимать. <плодил> <плодил> а как оно пропало? Здесь у нас рядом еще один лифт. Это тоже первая комната. Вот, типа, мы попали сюда. И здесь у нас... Здесь тоже прикольно. У всех все по-разному. красной команде здесь есть кнопочка у них. Она рабочая. Ну, все... У нас тоже есть кнопочка. Ладно. Прикольная кнопочка. Ладно. Это у нас была желтая команда. Зеленая команда. О, знаете, мне эта комната очень нравится. Потому что здесь очень странный пол, о существовании которого я не знал все это выглядит очень красиво тут даже в окне капает дождик что я конечно не профессиональный майнкрафтер но я знаю что это круто дверь номер один открываем как вы сделали чтобы я не мог открыть клево а ладно что это чего я не знаю это мой друг сделал а тут у нас будет гюб монстр в двери Пока тут даже двери нету. А как тебе камин? Камин? <гас> Что? Как это? Что-то в вашей постройке много чего, о существовании чего я не знал. И это меня радует. Мне эта команда очень нравится. Спасибо. Энди, спускайся вниз. Это ч за чучела у синей команды? Найди на нем кнопку и попади на 50 этаж. Чё? Какой 50 этаж? Может. 5 50... комнату, извиняюсь. А. Вот это чудище. Так, мне сказали найти кнопку. А, вот кнопка. И... Что? Вот это клево, вот это, да, неожиданный поворот событий. Я думал тут огромный сик, я кнопку нажму, и меня там что-то сделается А я попал в 50-ю а дверь, тут еще так атмосферно. Вот таблички волшебные. Ух, дай 100 тысяч круглой, дай мне неисподательный срок. А вам вот этим не дать? Почему я улетаю? Ах! Меня в космос отправили. Почему я летаю? Как воздушный шарик. У меня пол ты знаешь? Это все он. Ух, а вот фигура. Тихо, тихо, тихо. Мои вещи. Мои вещи, ура. Ой. Мне не понравилось. Это были все постройки за эти 30 минут. Мы вернемся через 30 минут и посмотрим, что у вас здесь получается. Вот так. 30 минут прошли, сейчас мы будем смотреть ваши постройки. Застрой, дверьзак, что ты к нам потолок дрян сделал. Что делать? Вс. Дверь один закрыта. Мы здесь должны присесть, пройти сюда и взять ключик, да? Бери ключик. Ставим его сюда и открываем дверь. Свет, Неб... помогает, давай в шкаф. <свят> Надо Тут. прятаться, прятаться. О, Странный раш. Ладно. это красная команда у вас уже есть раж это клево теперь мы идем к синим ну чё по кайфу Ладно. фигура не нашел Иди сюда. И как я должен был заметить, ну ладно, давай я заберу И теперь я могу А дальше не сделали Выхода нету, да уж И зачем мне этот рычаг был нужен? Ну ладно. Пока незачем Все, пусть он там валяется на ковре Это была синяя команда, и мы идем сейчас в зеленую. Так, мы идем здесь вот. И теперь нам нужно найти ключ в двери. Ключ? Да. Ой, а как здесь пролезть? А, здесь можно. И здесь есть ключ. И да, идем. Она не открывается. Ну ладно, вот а ставлю. Пусть... И все. Пойдем сюда. И. Это Это фейковая дверь. Да. Прикольно. А почему да. мне сделать командный блок, который его распавнит? Я не умею. Я тоже. Ладно, пойдем в другую сторону. Что там? Да, пойдем. Так. Шкафчик. Могут спрятаться. А вот здесь у нас будет стик. Куда-то бежим. Да. О, тут прям настоящая фигура. Красный кальмар. Все, теперь я фигура. Вот тут вход. Я в другую сторону побежал. Здесь у нас вход куда-то. Наш, ждут? Ну как? нашу сотую комнату сотая комната а где тут будет фигура интересно жить идем сюда смотри тут у вас большой подвал а, а если есть свет зачем фигуану -то. ладно пойдет что? это что за раздв... раздвижные полки мне интересно ой не вот если бы я бы не подметил тогда ну короче ладно теперь все полки открываются да сейчас правлю, сейчас Ладно, я забудился. Так, вроде бы я пришел отсюда. А, вот Все, я нашел выход. Я сбегаю отсюда. Давай, пока. Ты будешь моим проводником, мне сказал Кибер Максим. за мной. Да, я иду. За кем мне идти? В желтой команде у нас кнопка. Ладно, давай сам. Но это обычная первая комната. Тут есть камин, цветок и окно. Там еще цветет. Который Они... больше не идет, он сломался. А нет, идет. Немного. Ага, двери здесь нету, ее, кажется, кто-то выломал. Ее раш да. выломал. И есть шкафы. Они понадобятся. Что Ах, свет мигает. Это самый ужасный раш, которого я видел недоработал мог бы хотя бы страшную голову отдеть ладно ты нормальная голова ты чего на этот раз я в шкафчик залезу все он пробежал можно выходить идти дальше предупреждение берегитесь по моему на следующей двери находится сик как Скоро смотреть будет? следующую страницу вот Размытый текст. Круто. Ладно. Заходим в следующую дверь. Здесь. Она еще не доделана. Ой. Что она сама разваливается. Да. А что было в другой стороне? там Ничего нет. Сейчас проверю. Да, там ничего нет. Я иду в другую сторону иду. А эти двери куда? Ладно. Не, уходи за Рашем. Я не. Это Рашем не назовешь, но ладно, я иду. Отмычка и золото. Это все постройки, которые вы построили за один час. Вы уже построили много всяких карт, и сейчас уже, наверное, начнете делать монстров. И это будет очень интересно. Добро пожаловать в наш Дорс. Первый. Это не добро пожаловать, а зло а. пожаловать. Зло пожаловать у нас наискрашнейший, самый не сочный, на... мощный дурак. Итак, первая твоя задача найти рычаг и поставить его на магнитит. Я тут сам своих рук не вижу, как а, я тут вот. что-то найти? А, тебе надо левее. Тут, кстати, есть дыра в стене, можешь через него пройти. Дыра в стене, дыра в стене. О, вот, вот. дыра в Так, теперь тебе надо найти стеллаж с рычагом. Да. находится... Смотри, а у меня зажигалки нет, чтобы я мог зажечь? страшно. Короче, <связанный> смотри. Полезный подарили. А, вот я нашел. Все, взял. Т Тебе нужно поставить его на... Че? Куда идти? Так, стой, выходи из этой комнаты. Сейчас налево. Лево? Нет, не сюда. Другое лево. А, да. да. Так, вот сейчас налево. Направо. Да, да молодец. Иии, так, теперь налево. Налево, налево. Молодец. И... Вот, О. это блок. Все, активирую рычаг. Активировал. Все, проходи. А, Все, заходи давай, заходи внутрь. А. Добро пожаловать в наш подвал. Здесь у нас фигура. Он видишь, подсветился. В общем, здесь тебе надо найти четыре рычага. Тут какой-то Конор умирает. Кафу. Ой, я нашел один рычаг. Чтобы Там, сбежать, тебе надо найти 4 рычага и Они разбросаны делаешь? по всей карте. Ша, поэтому должна Беги! шкаф, шкаф, заходи в шкаф, заходи в шкаф! В шкафу у тебя фигура не будет трогать. Тебя выходи из шкафа. Молодец. Человека. Я знаю, что я молодец. Не надо быть. Я ищу. Фигура. фигура! Фигура! Беги! Лайф, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф. Молодец. Все, фигура уходит. Я умрусь в шкафу. Я не умру в туалете. Я буду фигуру убить. Давай Тимицу. Мы похотим, чтобы я выбрался отсюда. Ух, давай, живи! Ух, живи! Фигура, остановись, остановись, Фигура. Понял, давай, остановись. У меня полсердечка, если меня ударишь, то я тебя. Да не бей, не бей фигуру, не бей фигуру. У меня были полные хп, я тебя фигуру. Понял. Гуру, то за тобой бежит, ух! Фигура разозлилась на меня, что-то. Фигура, ты должен ходить по траектории, которую мы проработали вместе с тобой. Понял, по траектории А он идет, а он идет! Он сейчас будет тебя Фегор, он давай чуть поактивнее. он уже сейчас выберется И я выберусь вот тебе, фигура называем Ух, беги! Фегор сейчас я очень Я буду зла. махаться с фигурой, это будет резня века э, давай, да нет, значит, убьет, да? Я тебя сейчас сам убью, понял Ух, беги! Ух, ух, слушай, я, я пока живой, так что махаться будет. Я сейчас возьму супер меч. Ой, ладно, все, я Давайте, Давай. Устанавливай последние два рычага, я активирую их Куда их ставить? Как вы. Активировался лифт, активировался лифт. Гура вообще сейчас бешеный. Давай! Беги! Мехапай мама. И направо. Все, пока фигура. Все. Где я? Дайте свет. Аргонус и где я? Фигура, не плачь, пожалуйста, я тебя не буду обижать. Помнишь прошлую серию битвы в Майнкрафта? Да. Помнишь, что я там такого сделал? Не помню. Фантомный блоки. Иди вон туда. Черепа страшно. Меня... Ну и что ты тут забыл? Вот именно. The... И что я ты тут там... Я не знаю. Сейчас я сам тебе напишу кое-что и тебе Аня, а, сейчас подожди, я это лучше фигуре Фигура. Там я про тебя тоже написал. Эй! Он ее заберет, конечно. На фигуру. Фигура, давай мириться, я не буду тебя обижать. Арконас, ты офигел что ли? Не понял Да, офигел чужие записки читать, а, да? Ой, не надо меня бить ты знаешь, да, а да, я не да, на баню. Ладно, я тебя не буду трогать Ты, ты молодец, да. ты прошел всю карту Фигура Фигура, какая страшная фигура Она идет сюда Прикольно. Куда идти? Я тут нашел сундук И что она делает? Ой Фигура идет сюда Надо ее отвлечь как-то? Так, здесь есть какая-то записная книжка, надо ее почитать а -а. Ой, он меня стреляет. Поднимаемся на второй этаж и здесь. А что вообще надо в этой библиотеке сделать? Один ключ у меня. Даем сюда ключ и открываем. И осталось еще один ключ, да? Давайте. Фигура идет сюда. Так, бежим, бежим. Ой-ой-ой! Сейчас меня съест. На! Я в него снежок кинул прям в него. Хоп-хоп-хоп. Ой. меня не кушай, пожалуйста. Вот тебе Ой. стежок. Окей. Ух ты, наступил на плиту. Он идет сюда. Ой, привет. Прощаю. Привет. я нашел рычаг. Он сам ко мне попал в руку. Ты надо идти. Открыть дверь надо. Отвлекаем его снежком. Ой, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Пан, все, я побежал? Что вы? Бежим, бежим, бежим, бежим, скорее хоп, хоп, все, я открыл Все, мы победили фигуру А, нет, мы ее не победили Мы проходим следующую дверь и здесь у нас Кургу шоп Переводить кургу щит 50 тысяч Короче, а ну давай сюда, все, все, все вещи сюда и Мы грабители и Вот, мы, у нас есть луки, мы будем стрелять Так, давай Ага, и щит, и это, и все вот сюда давай Вот так мы ограбили Джеффа И зажарили фоу ну что, пойдемте проходить следующий дорс. <гас> Музыка. Классно. Все, открываем дверь. И мы в дорте. <гас> Это. <гас> Здорово. О, я нашел золото, теперь оно мое. Здесь окно, в котором никого нету. О, кнопочку. Ну, фа-портал, давай, рассказывай. Что ты тут стоишь как, копанный. Я оператор, тут снимаю все. Смотри, идем идем а сюда. Раз ты оператор, тогда смотри, снимай, как я сейчас тебе кое-что покажу. Это звоночек, на него можно нажимать. Mm. Вот он клевый. Понял? Так, что тут у нас надо было сделать? А, вот, смотрите, тут я у нас ключ Эй, есть. Открываем дверь номер один и. Тут свет раньше мигает. Идет, надо, раньше... надо, надо, надо прятаться, надо прятаться. Я ему могу золото дать. Все, я Опа, на лодке. Забрал на лодке ушел. В смысле, а ну отдай мои деньги. Эх, ладно. Угу. Комната номер три. Комната номер какая-то. О, это мне кажется, сейчас будет этот. Вы там что, ломаете что ли? Нет, ничего, мы не трогали. Все, как было, так вернули. Вы что их сломали? Это я починил, я вернул на место. Бежим скорее. Скорее. Нет времени этот. Короче, Дверь, ты открывать Сейчас, подожди. Дай мне, дай, дай Куда поворачивать? да сюда, сюда, Они все в лаву прыгнули. Эй. А я пошел дальше. Ду -ду я выжил. ой ой да, -да, да Все, я сбежал. Верните их. Они должны вернуться. А. О, все. Вы вернулись, видите? И где мы оказались? Что это такое? Ну дверь за Я вспомнил. Надо зайти сюда. И тут у нас есть кнопка. Так, ставим кнопку и открываем дверь. Почему этот дурс такой странный вообще? Маленький, я надо пройти паркуш и сбежать. бамбук Ты можно можешь. на бамбук ставить. А, все, я сбежал, потому что гениально просто. О, и теперь это все наше, и Пошли. мы в лифте. Пошли. Опа, у нас открылось и здесь, О, здесь опять иду. этот кургул за нами бегает со своими снежками. Ладно, что тут, у нас смотри. тут было? Я нашел ключ, он. Кирку нашел, молодец. Ладно. так, ты что ты сделал? О, смотри, тут шкафы есть. Можно у них спрятаться. Проход в комнату 02. Угу. Что здесь такого? <свечу> Свет мигает, скорее шкафчик. <свечу> <Печу>. <свечу> Кто это? Что <свечу> это? Ладно, даем <свечу> сюда. <свечу> беги, ух, oh, беги, беги. Зачем? Че, я побежал скорее. Бежим. За нами бежит какой-то... <свечу> не надо меня ловить. О <свечу> oh, нет, я не успеваю добежать до конца сик юзаем этот крестик Бах. все, Он нас замедлился, надо скорее бежать так. Чё чё делать? молодец ты прошел, все поздравляю ага. ладно, вот такой вот дурс у кибер максимки ба супер красивый дурс смотрите тут у нас это как его когда ковер еще вот это дождь там ой я нечаянно ну. ладно пойдемте дальше смотрите что я нашел и берем ключ. На, на, тебе Меш бумага ты. сойдет пока. О, все, так, открываем дверь. Сзади. И идемте сюда. О, тут, это что? Это шкаф? Там О, смотри, есть? это что такое? Страшно, Страшно, Страшно ужас. Бежим обратно скорее. О, тут глаза появились. Тут золото. Сзади, беги. <с Надо <с бежать, скорее бежим. Китя. Я не успею. У меня есть защита. крутая. Баба, я выжил я слышу свои пещеры бежим пока бежим скорее бежим бежим о, тут фигура фигура фигура осторожно не надо, не надо меня бить мы ему фигуру пустим на новый шашлык нет Бежим скорее я отвлек фигуру. Бежим, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Как открыть дверь? Она не открывается. Фигура, открой Ладно. дверь, пожалуйста. Мы не будем тебя обижать, честное слово. Ладно, О, ура, все, спасибо. Мы пойдем. Что? Давайте открываем дверь. Где от Стена? А, а как она выглядит вообще? Я тупой. Ду -ду -ду -ду. Ударь меня. Ух выжил, а как отсюда теперь выйти? Помайте дверь, я задержу фигуру Бежим скорее Нет. Мы в лифте Все, лифт уехал, я... Все, да, лифт мы уехал. Были, да. да, мы победили вот так. А теперь можно лобку. На лобку. А вот за это лобку я верну Вот за это На, я лопку. верну Ой. Ой Даже фигура добрее тебя не, фигура злая, она тебя убивает. На этом Убиваю. эта битва строителей Майнкрафта заканчивается. Ой, спасибо за участие. Кургу, Кибер Максиму, Руби, Арконусу, Мистер Тостеру, э Мэнди и Фау Порталу, Терезоргу и всем пока.